примерно единой зрелости, что говорит о том, что компактная пластинка попросту восстановилась. То есть тех отверстий, которые были насверлены, было недостаточно. Вот это крупный сосуд, про который я вам говорил. Это можно понять, потому что очень четко выделима стенка сосудов, то есть канал сосуда. Ну и что ожидалось, что мы можем видеть в верхней части. Мы видим полости с рыхлой соединительной тканью. Мы видим э, вновь образованные костные балки различной степени зрелости, как, например, вот здесь. Вот эта костная балка и вот эта они разной степени зрелости и минерализации. Мы видим четко балочное строение и где-то уже видим сверху, что кость начинает компактизоваться, да, то есть уплотняться вот, например, вот здесь. Тоже аналогично: гаверсоподобное строение, сосуд в канале. Его окружают ну, где-то более мелкие сосуды. И характерная такая кольцевидная структура костной ткани. Ну и здесь тоже идет уплотнение, компактизация Биоптат был э, забран спустя год Поэтому в принципе в норме так и должно быть В принципе в учебнике так и написано Но самая главная проблема в чем? В том, что у нас неравномерно васкулиризован наш объем костной ткани новый И конечно же, возможно, вот еще один крупный сосуд Который находится в толще вот этого костного биоимплантата И замещенного участка костной ткани Возможно усадка дальше и, в принципе, она и должна быть, поскольку вот подобная структура уже не прорастет. Через минерализованную кость сосуды не растут. И это является основной причиной, по которой происходит усадка на более длительных периодах. Например, на этапе приживления имплантатов. Или если имплантаты не получают своевременную нагрузку. Если мы не нагружаем имплантаты, убыль костной ткани продолжается, поскольку нет нагрузки. Но здесь все будет повторяться одно и то же, я не вижу смысла на этом останавливаться. Да, это просто отдельные участки. Мы посмотрим гистологию частную. Это же этого же совершенно препарата, но более крупные участки. Что мы видим? Мы видим остатки биоптата. Вот этот ацеллюлярный участок, как вы видите, видите полости крупные, круглые. Это, скорее всего, все-таки костный биоимплантат. А на его поверхности Поскольку здесь, видимо, залегали все-таки клетки губчатой кости, у нас сформировались новые костные балки разной степени зрелости. Мы видим вот здесь фронтости вот они, маленькие плоские клетки, которые находятся внутри объема, внутри полости соединительной ткани. Это тоже оцеллярный участок имплантата, и вот здесь четко видна граница, где выросла новая кость и где был участок костного биоимплантата. Это гаверсоподобная структура, это говорит о том, что уже кость компактизировалась. Как вы видите, балки лежат в различных направлениях. И в э, толще, вновь образованной костной ткани, мы видим два участка. Вот это ацеллюлярный участок э, костного биоимплантата. Вот там, видите, даже сохранилось, я предполагаю, что это остатки детритной массы, куда сосуды просто не проросли, потому что они бы туда пришли бы остеокласты или как минимум макрофаги выполняли бы функцию остеокластов, что тоже встречается. Достаточно часто, объединяясь подобным образом, но не превращаясь в столь четко дифференцированные клетки, как остеокласс. Ну, аналогичная абсолютно картина. Есть да, сосуды крупные, вот это формируется гаверсовой системой. Тоже аналогичная картинка. Балки разной зрелости. Вот это целлюлярный участок, скорее всего, все-таки костного биоимплантата. Все то же самое. Полости с рыхлой соединительной тканью. А вот это фронт остеобластов. Вот это вот фронт остеобластов. Здесь все аналогично. Вот это фронт остеобластов, по с тканью. Это трабикулярное строение костной балки. Все аналогично. Вот это хрящевая ткань. Очень интересный участок. Вот здесь происходит образование костной ткани вторичным методом. Сюда сосуды прошли позже. Ну, и Окружение, в принципе, подтверждает это тоже. Мы видим характерную для хрящевой ткани структуру, такую более редкую и окруженную костной ткань. Ну и вот что мы получили от инженеров, все-таки нам удалось поставить модели в единой оси и измерить объемы. Объем челюсти вместе с блоком у нас составил 8, да, 8, примерно 8 сантиметров кубических. Объем челюсти после костной пластики 7779. Ну, в принципе, усадка получилась чуть больше 10% несмотря да, на все, что вот делал доктор, и больше, как вы видите, в дистальном участке мы можем отделить ее графически. Ну, и немного в оральном она произошла. В принципе, ну, сказать, что там это победа, конечно же, не стал так говорить, но результат, это результаты достаточно положительные и позитивные, которые также наталкивают на, ну, во-первых, размышление, анализ проведенной работы и тщательную подготовку следующих работ в данном направлении. На сегодня прогнозируемая усадка 7-10%. Но это не для всех пациентов, есть пациенты, которых мы не берем в работу. Мы подошли к установке имплантатов в четвертом сегменте. Также мы ждали 12 месяцев. Здесь в данном случае винт средний прорезался, но видно, что вот еще шляпка вот этого винта уже тоже могла бы прорезаться, если мы ждали бы дольше. Это не критично, в общем. Был отслоен слизистой косничный лоскут полнослойный. Вот эти винты. Ну, здесь э, усадка действительно она, в принципе, и меньше. И по объему, и по высоте. И мы видим, что винт дистальный он вообще, в принципе, зарос. В области дистального винта усадки не произошло, и даже дистальнее него еще. В ретромолярной области там наросла немножко костная ткань. Для нас это не является показателем, в принципе, ничего. Это просто подтверждает хороший регенераторный потенциал у пациента. Как мы видим по структуре, в большинстве это губчатая кость. Да, кость представлена еще губчатой костью. Замещение еще не закончилось. Хотя есть признаки образования компактной кости. Здесь был забран аналогично биоптат. Э, но в данном случае мы его практически выламывали. То есть была кость настолько хор хорошая, однородная и воскулиризованная. Гистологии мы тоже, конечно, посмотрим. Что здесь пришлось костный биомаплантат просто выламывать. Вот он такой же, как вы видите... Структурно выделимых участков, потенциально содержащих компактную кость, здесь мы не видим. Здесь не видно также э, каких-то крупных сосуд, да, сосудистых структур. В принципе, он абсолютно равномерен, что говорит о равномерной васкуляризации. Вот еще одна картинка, которая подтверждает. Он погружен в раствор однонормального формалина и отправлен на... Гистологическое исследование после деминерализации. Три недели мы ждали деминерализацию, и после этого нам гистологи сделали исследование. Морфометрии мы не проводили, кто-то не задал уже этот вопрос. Для нас здесь подсчет клеток в единице площади не представляет никакого смысла, поскольку мы можем оценить степень замещения костной ткани. А сколько этих клеток, это будет зависеть от равномерности воскулиризации. Поэтому морфометрическое исследование ну, просто бессмысленно. Были забраны биоптаты в позиции двух имплантатов. Также были установлены имплантаты с агрессивной резьбой. Стабильность здесь была получена аналогично на всех имплантатах. Все имплантаты были установлены в уровень костной ткани или субкристально. Здесь мы уже как бы не ожидаем так, таких проблем, и не ожидали. Все имплантаты получили стабильность, были закрыты заглушками, и операционная рана ушита в данном случае непрерывным узловым швом, общую гистологию. Это различные участки, я их уже в один биоимплантат, в, смысле, да, в одну картинку не объединял, но мы видим здесь э, губчатую структуру костной ткани с остатками частичными биоимплантата. Как мы подразумеваем, сейчас мы на частных гистологиях это отсмотрим. Здесь есть костные балки, равномерно зрелые, на самом деле, что более приятно. Они более равномерно зрелые. И есть признаки компактизации, Уплотнение слоев губчатой кости. Есть где-то полость с рыхлой соленых тканью остатки материала, даже вот там участки дретной массы, это просто препарат наложился. Ну И мы видим точечно, мы можем подразумевать, что идет еще образование э, костной ткани в этой зоне. И на вот, этой трабикулярной структуре остеобласты формируют такие цепочки и созревают. Это полость рыхлой с рыхлой тканью. Это участки костного биоимплантата, который биодеградирует. Это как бы, абсолютно точно. И давайте посмотрим теперь частную. Гистологию. Это еще один столбик. Вот второй, поскольку мы их два забирали. В принципе, тут картина аналогичная. Вот и хотел остановиться на интересном моменте, будет крупная картинка. Вот это участок костного биоимплантата А вот это четкая линия границы. Вновь выросший костной ткани. Видите, она вся в точках. Здесь нет признаков компактной кости. Хотя сверху, вот это, судя по структуре, подразумевается, что здесь идет уплотнение строев, формируется гаверсовая система Ну и частная гистология Это увеличение на 400, также окраски эмотоксилен озином Вот фронт остеобластов, вот это все остеобласты, которые выстилают турбикулярную структуру костных балок, вновь образованных Мы видим даже вот эти канальцевые соединения Вот этот участок, который я вам только что показывал Почему материал является также, да, и содержит биологический потенциал, сохраняет всю нативную структуру, как, в общем, да, элеопласты, индивидуальные блоки. На нем формируются собственные клетки. Вот они приходят, и э, на этом потенциале, видите, но стеобласты какие хорошие. Это посмотрим теперь поперечные срезы. Здесь мы видим вот какую интересную картину. Вот эта тробикулярная структура блока костного, она целлюлярная, она не содержит клеток. Видите, да, это сохранно, это поставили имплантаты через 12 месяцев. И здесь еще сохраняется структура костного блока, что говорит о том, что процесс замещения его при таком объеме, конечно, более длительный. А вот это участки, выросшие вновь костной ткани различной степени зрелости. Ну, тут в принципе все аналогично, на этом останавливаться не будем. Вот тоже аналогично картина. Это уже уплотняющийся участок превращающийся в компактную кость, а это отдельный участок костного биомедицинского имплантата.